В середине декабря запретили использовать реагенты на дорогах. Красноярская мэрия не смогла обжаловать в Третьем арбитражном апелляционном суде запрет на использование уже закупленного противогололедного реагента на дорогах города. В феврале этого года Роспотребнадзор запретил муниципальному предприятию СТП использовать реагент ХКНМ, так как он, по мнению ведомства, не прошел надлежащую процедуру оценки безопасности. Мэрия пыталась обжаловать это постановление, но ей это не удалось. Сейчас вместо химии на городских дорогах –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 На сей раз мы решили узнать у жителей города, а видят ли они, что вместо соли и песка коммунальщики продолжают использовать химию. Оказалось, что да. Более того, некоторые граждане уверены, что на дороге сыпят не просто реагент, а именно знаменитый Бионорт. Отличить этот момент, говорят, очень просто, главное нужно внимательно смотреть под ноги. А как это замечаете? Шлякать, врызги, машины грязные. Угу. В этом году тоже? Конечно. Просто... «Я считаю, что это очень напрасно». «Почему?» «Я не знаю, отмывает деньги, наверное». Угу. «А чем тогда посыпать?» «Песок и соль. А лучше всего чистить, а потом поверхность становится сухой и чистой». Удалось нам пообщаться и с гостей Красноярска. Это женщина с Иркутска, и ей есть чем сравнивать. Говорит, что у них дороги посыпают шлаком. Реагенты соль не используют. Поддерживая такое решение, ведь что первый, что вторая, негативно сказывается на жизни людей. «Он разъедает все. Вот у, нас. у нас чистят просто дороги и, ну, как говорится, и шлаком посыпают, mm -hmm. те места, где вот большой проезд, если много машин. Mm -hmm. Ну и по вашему мнению, так намного лучше, чем реагент, да? Ну, Шлак. конечно, обувь, конечно, реагент разъедает конкретно. Это за сезон можно сколько ее убовисть сменить. Mm -hmm. И чистить ее замучишься, честно говоря. Говоря о том, что реагент разъедает как ткань, так и железо, мы решили поговорить с сотрудниками автомастерских. Кто, как не они, расскажут нам, используется ли сейчас химия и как именно она сказывается на жизни красноярцев. В одной мастерской нам ответили на первый вопрос, в другой – на второй. Идем по порядку. Конечно, есть. Вы посмотрите, снег рыхлый. чего он рыхлый? На улице вроде бы и минус сколько-то. снег, идешь, он рыхлый, ноги вязнут. чего он такой? конечно от чего-то от бионорда или от соли машины от чего наверное бионорд скорее всего то есть реагент какой-то присутствует как конечно реагент какой-то есть есть реагент потому что э, на дорогах обычно вот даже э, часто на таких дорогах не на главных дорогах да. а вот переулки там где-то улицы в спальных районах там посмотрите там Снег не убирается, и он до того прям как каша весь. Он же не просто так, как каша. Ну, конечно, влияет. Я лично э, свой автомобиль сделал антикором. И машину мою постоянно на мойках. Две, два раза в неделю, как минимум. Сюда машины к нам на обслуживание приезжают, допустим, в слякотную погоду. А, допустим, в такую погоду, либо мороз на улице, там минус 20. Машины заезжают в бус, высыхает высыхают, и абсолютно все белые. Да, вот я лично на своем автомобиле снимал подкрылки, и у меня уже образовалась ржавчина. А вокруг этой ржавчины белый, ну, соль, либо бионорд. Ну вот на все, что влияет на коррозию автомобиля. Раньше, допустим, старые японцы, начиная с 2000-х годов до 2005-х, там, Тойоты, Короллы, к примеру, никогда не гнили. Сейчас пороги, арки, то есть страдают очень сильно».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 Гололедица же на асфальте образуется из-за высокой влажности и низкой температуры, и счистить ее щеткой или ковшом нельзя, можно только растопить. Для этого годятся и реагенты, и простая соль, однако соль не работает при температуре ниже минус 15 градусов. Реагент на такой случай содержит разные присадки для эффективности в морозы, но использовать его запретил суд. Тем временем дорожную тему затронул и губернатор Александр Ус. В своем телеграм-канале он рассказал, что попросил городские службы не использовать для подсыпки токсичные реагенты, на которые жители жаловались в предыдущие годы. Годы. Этим постом он как бы подтвердил факт того, что реагент все же используют, иначе зачем просить не использовать, если этого и так не делается. Непонятно, кого мэрия Красноярска пытается обмануть, заявляя, что используют только песчано-солевую смесь. Вроде бы в одном городе живем, но цели у нас, судя по всему, с чиновником явно разные. Артур Лукава, Александр Тихонов, Восьмой канал.